Если меня посадят, то вообще-то арестантский уклад един. Мне вообще по барабану... Розоветров. ветров. ой ой ты не слышишь Ты я не слышу тебя между нами. <звы> приходи, кто посмелее. Кто посмелее, приходи. Тебя накажет моя правая рука. как, ка ка ка Вот так.